Всем привет чуваки, с вами Гамора, но ну, мы сегодня без. ну, да, без Данила, короче. Какие у меня какие-то неполадки с интернетом, ну, я думаю, нормально все будет. Ну в мост на следующей серии, ну, пряток, мы ну, будем как бы играть. Да, ну вот осталось только 15 секунд и 14. Ну, я хочу блоком, конечно, здесь. есть. Не сикером, а то не нравится быть. Плохо я и что-то. У меня мышка, блин. Так. Так, я сундук. Сундук, можно вот здесь стать. Без палева. Да, без палева здесь. Испали, неспали его. Так. Ну вот так вот. Вкусная, правда. Ну я думаю, ну, когда будет 10 секунд, я побегу. Ну так-то, так-то я сейчас поделать. Безданим Как бы интереснее было бы мне с ним. Ну ведь вы... ну, как не не палит, вон где-то никто там. Блин, ну, моя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ну вообще мне здесь беспалевное место, сразу говорю. Томпишком, томпишком... Чес. Сейчас Чес... Чес... Чес... Ну, осталось 100 счет, ну, нет, а, может, то сейчас. Ну. Где-то. Можешь три минуты. Ну иди отсюда, печка, иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Беспаленный, вообще беспаленный. Давай то, тоже сюда сейчас врезаем. Ого-во. Вот беспаливает. Так, давай, давай, давай. Волосы компонят. Ну, пофиг, ну, одинаково. Mm. Да иди нафиг отсюда. Я здесь стою. Иди нафиг отсюда. Иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. вообще капят ну что там реально сейчас надо я так скажу. Да. ну что, 10 секунд у ну, осталось минут по минуты Они не говорят, не захотели. Да, давай. Ну, минут осталось. Значит, я думаю. Блин, он что -то. Со спринтом плохо. Все. Или может сейчас я в корми сейчас снимаю. Ну, еще одну. А, сейчас как мы снимаем. Мы снимаем 5 минут ровно. Ну, я думаю, я не хочу большие видюхи, просто их нудно и скучно смотреть. Ну, 10 минут. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас.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 Ну и... Ладно. Всем пока.